И всем привет, сейчас будет видео об Atlantis World, а также будет розыгрыш 5 долларов в токенах НИР. Начинаем! А 5$ долларов получит ток, кто напишет плюсы пиксельных игр, возможно свои любимые пиксельные игры или какую-то критику, лучше комментарий я выберу и отправлю 5$ в токенах НИР. Еще нужно подписаться на мой телеграм-канал, там все темки, в которых я участвую в крипте, и на телеграм-чат НИРГеймс, где все о играх на НИР. Atlantis World это социальная 2D метавселенная Web3. Она соединяет Web3 с социальными сетями, играми и образованием в одном легком виртуальном мире, который будет доступен для всех. Такс. Кстати, Atlantis World в будущем будет поддерживать много различных блокчейнов. Примерно так. Еще Atlantis World в 2D стиле. Это как бы и плюс, и минус. Плюс то, что можно играть везде, минус ну то, что это 2D. Цель Atlantis World создать доступную... Настоящую метавселенную. Кстати, даже Марк Цукерберг принимал свою компанию в мета. Правда, с того момента акции упали на 66%. Вы также в комментариях можете написать, как вам мета, типа это хайп или это будущее. Мне кажется, что-то среднее. Так. Много крупных партнеров. Кстати, первый грант сделал полигон. И для партнеров Atlantis World делают отдельные города. Кстати, вроде бы в Atlantis World можно будет слушать подкасты, это возможно из-за партнерства с крутыми проектами. Также можно будет посетить цифровые банки и разблокировать миллиарды долларов ликвидности для чего угодно, от сберегательных счетов до займов, или свободно обменивать деньги и торговать чем угодно, от финансовых инструментов до носимых устройств NFT и других цифровых товаров. Также будут строить закрытые города для ваших любимых сообществ, Начиная с партнерств основателей экосистемы Atlantis World, здесь сообщества смогут проводить виртуальные мероприятия с использованием пространственных видео, аудиозвонков, а также поиски в сокровищ NFT, голосования в DAO, ну и всякое другое. Также команда усердно работает над тем, чтобы включить функции настройки, а также создать инфраструктуру, чтобы ведущие создатели и разработчики... Могли улучшить Atlantis World. Atlantis World создает метавселенную, принадлежащую пользователям, поэтому они хотят включить ее как можно скорее. И Atlantis World борется за благоприятное для планеты будущее в сотрудничестве с нашими пользователями и сообществом. Поэтому они сажают биоразнообразный разнообразный виртуальный лес, улавливающий углерод внутри Atlantis. Что же могут пользователи? Они могут войти в Metamask, Wallet Connect или. Unstoppable Domains. Посетите Central Bank, чтобы внести депозит в Wave, EARN или Balancer. Постите галерею Rarible, чтобы просмотреть и купить NFT. Потоковое воспроизведение музыки с помощью нашего децентрализованного виджда аудиос. Обращайтесь с другими атлантами. Будьте в курсе рыночных данных, используя рекламный щит CoinGecko. Можно будет собирать NFT. Кстати, уже более 2000 пользователей сыграли в демо-версию Atlantis World, включив свой кошелек. Также у игры есть Discord, все будет по ссылочкам в описании. Также я могу сказать, что у меня могут быть некоторые ошибки, но если они будут не критичными, в комментариях сможете написать какую-то критику, я, возможно, прислушусь. Также в игре можно будет узнать о DeFi, как носить депозиты и тому подобное. Все ссылочки будут в описании. После закрытого альфа-тестирования... Atlantis World планирует запустить полноценную бета-версию во втором квартале с множеством улучшений и новыми функциями. Не забывайте про конкурс, все ссылочки в описании, примерно так. Довольно интересно, что из этого получится. Единственное, примут ли люди 2D, как по мне, ну, непонятно. Вот я бы лучше 3D. Хотя, всем удачи!